Всем привет! Сегодня разберу планировку двухкомнатной квартиры в жилом комплексе Клевер Парк, город Екатеринбург. Поехали! Друзья! Это последняя очередь жилого комплекса Клевер Парк и это двухкомнатная квартира, которая очень похожа на квартиру, дизайн которой мы уже сделали. И вот планировка, очень похожая на ту, которую я сейчас буду разбирать, и вот дизайн, который мы придумали уже в той двухкомнатной квартире. Для начала надо рассказать, какой запрос был именно по этой квартире. Обратилась молодая семья, которая ожидает ребенка. Соответственно, нужна кухня-гостиная, детская в будущем для будущего ребенка и спальня для родителей. И, что очень важно, эта квартира не основное место проживания. Дело в том, что у наших героев в будущем появится замечательный дом, в котором они планируют проживать. А квартира нужна для того, чтобы, ну, как говорится, в городе где-то перекантоваться. Ну, может быть, переночевать, может, задержались. Ну, в общем, это не основное жилье. Рассматривая эту планировку, первое, что сразу же не нравится, это прихожая. И вот здесь вот этот вот вытянутый коридор вот с многочисленными дверями, который напоминает магазин дверей, вот надо было что-то с ним придумать. А при этом глобальную перепланировку и глобальный ремонт ребята делать не хотели. Ну просто неохота вкладывать огромное количество денег, надо как-то вот минимальными средствами, но умудриться сделать так, чтобы было красиво, нарядно и, и хорошо. И вот какая идея пришла мне в голову, это переместить дверные проемы чуть вглубже в помещение. Таким образом получился большой квадратный холл прихожая. Согласитесь, это совершенно другие ощущения. Или ты вот в какую-то такую вот колбаску зашел, или в большое квадратное пространство хол. В общем, это уже... Красиво. А комнаты совершенно не пострадали, потому что до этого в комнаты мы попадали через какие-то вот узкие горловины, которые считались комнатой, но на самом деле это просто какие-то коридорчики совершенно ненужные. Сейчас это стало частью прихожей, и это здорово. В прихожей получилось разместить небольшую консоль, поставить зеркало, какой-то пуфик. Еще можно будет ковер какой-нибудь бросить, чтобы совсем нарядно было, люстру повесить. Ну и в общем представьте, вы заходите домой и вас встречает вот такая красота. Ванну я оставил без изменений, точно такого же размера, которого она и была. Разместил ванну, раковину, унитаз гардероб там где был там и остался он не очень большой но я думаю его будет достаточно ведь эта квартира не основное жилье все-таки есть еще дом где есть гардеробные где хранятся вещи поэтому будет вполне достаточно дальше мы попадаем в спальню где есть тоже не очень большой шкаф я думаю его тоже хватит и кровать но собственно что еще нужно дальше рядом есть детская комната в которой диван он раскладной ну мало ли Малыш заплачет ночью и нужно будет с ним там рядышком спать. Тут же кроватка, тут же пеленальник, какой-то стеллаж для каких-то детских вещей, в будущем игрушек. Ну и шкаф, конечно же, для вещей. Остается еще один гостевой санузел, в котором есть унитаз, раковина. И есть место, так называемый скрытый шкаф, внутри которого будет стиральная машина, все, что необходимо для стирки, глажки и там же уборочный инвентарь. И все это поместилось вот в это вот помещение, которое называется гостевой санузел. Ну и дальше у нас остается общее пространство. И вот здесь вот я думала, как его сделать максимально нарядным максимально не похожим вот на какую-то кухню знаете как мы привыкли видеть и поэтому я предложил кухню максимально скрыть вот как раз благо есть ниша внутри которой можно скрыть эту кухню эту кухню можно сделать в цвет стен чтобы она максимально сливалась с этими стенами Но такого размера кухни все таки будет недостаточно и нужно что то еще вспомогательное поэтому появился вот такой вот интересный комод или буфет внутри которого можно поставить микроволновку можно запрятать посуду можно поставить бутылки какие-то сверху можно поставить чайник кофемашину и еще какие-то вспомогательные и нужные вещи на кухне и таким образом мы как бы увеличиваем кухонный гарнитур рядом с ним стол ну а дальше уже диван, причем диван, обратите внимание, он не задвинут в угол, он стоит свободно и это будет дарить нам ощущение более просторного помещения, потому что воздух как бы будет обволакивать вот эту мебель со всех сторон, а туда в угол мы лучше поставим какой-нибудь торшер, какой-нибудь цветок и это подарит уют и простор. Рядом еще остается место под кресло, которое свободно крутится. Ну и дальше это уже лоджия. Здесь лоджию я не убираю, хотя она и теплая, потому что это запрещено по закону. Пусть лоджия остается лоджией. Ну и вот таким образом получилось интересное, легкое, свободное пространство для проживания двух людей, у которых в будущем появится бэби, как в фильме. Джонни, а сделай мне бэби, о Диана. Монтаж. Она просила сделать монтаж, монтаж, помните монтаж? Ну фильм, ну человек с бульвара Капуцинов, ну что вы, не смотрели что ли? Ну а на этом все, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока, да прибудет с вами муза.